Слуга воды. Изображение карты. Сильный и мужественный мужчина выносит на своем плече слабую измученную женщину. Это друг, всегда готовый прийти на помощь. Он спасет, вытащит из грязи. Ему же можно поплакаться в жилетку о своей загубленной жизни и несчастной любви. Но он не будущий муж, а только друг который в нужную минуту всегда оказывается рядом. Значение карты. Посланник, чарующий принц, спутник в путешествиях. Состояние. Сострадание, дружба, взаимопомощь. Характеристика отношений. Дружеские, может быть с налетом влюбленности. В таких отношениях спокойно можно позвонить партнеру в 4 часа утра со своими проблемами. Физическое состояние. У кого-то могут быть сложности со здоровьем. Напоминаем, что мужские и женские роли могут меняться. Чувства. Сострадание. Готовность прийти на помощь в любую минуту. Предупреждение карты. В ли направлении ты действуешь? Надо ли вытаскивать эту рыбу из воды? Что ты будешь делать с ней после? Совет карты. Исполняй свою миссию, какой бы она ни была. По этой карте в ситуации могут присутствовать астральные вещи, алкоголизм или наркотики. И тебе придется действительно серьезно подойти к решению чужих проблем. Астрологическое соответствие. Начало лета.